Всем добрый вечер, еще раз. Я тоже думала долго сегодня, что петь, и тоже хотелось не повторяться, потому что я не так давно была, с месяц назад тоже на подобной встрече, но не смогла не повторяться. Пару песен я сыграла, которые играла и тогда, но многие не слышали. И в прошлый раз я этой песней заканчивала, а сегодня начну. Замерзает на ветру наш напрасный труд. смотришь на ладонь, но я была права. И на линиях судьбы ледяные острова. Может, тепловой удар будет нам к лицу. Сегодня будет много грустных песен, потому что веселый Звезды идеальное отражение моего внутреннего мира и, в принципе, мира творческих людей. Когда ты не понимаешь до конца, кто ты есть, то в одном образе представляешь то в другом. В общем-то, вот. И, собственно, по характеру песни тоже очень разные в сегодняшнем сайте Субтитры а стихи, а на стихи прекрасной поэтесы Варвары Заборцевой. Она родом из Пинниги, это Архангельская область, и ее стихи вот пропитаны этим севером и такой русскостью в, в, хоро... в хорошем смысле слова, в таким русским духом немножко фольклорным. И мне очень близка эта тема, поэтому... Наше сотрудничество, сотворчество было просто неизбежно. Что-то наше море разыгралось, то ли это горе, то ли радость. Ласточка лета. Субтитры а создавал В творчестве в последнее время вот каждый текст, в каждый текст, в каждое стихотворение, в каждую песню проползает тема дома, поиск дома, своего места и предназначения такого дома в глобальном смысле. И вот следующая песня, наверное, максимально отражающая этот поиск. Где-то звезда, что укажет мне путь Субтитры Благодати твои, Дай мне только большого ума чтобы научиться любви. Кажется, бабочка умерла Цветы пылинки на глади стекла Я помню свет и твое плечо Горячо, кажется, слышала голос твой, и ты уходил от меня домой, билась крохотное в стекло за тобой. Но если твой дом не там, где я пусть ровный, дорога будет твоя, И голос не трекнет, присвое И будет стучаться в твоё окно. Что я все равно выстили. Слишком велик для меня твой путь, Хоть свет манит, но не сохранить. Если твой дом не даде, я устрою, дорога будет твоя. So oh. Песня называется Август, но она не только про Август. Она, как я всегда говорю про нее, что она про конец чего-то старого, пугающего, непонятного, страшного и начало чего-то нового, светлого и прекрасного. Вылетел из гнезда Солнце вышло Из берегов Плещется солнечная вода В окнах изжаренных городов Бьется в ладошках его ногой Первый упавший листок Перва на Евроле безумный За годом затянутся до всей Все еще будет так, как мечтал ты, если ты Тобой. осень расставила фонари. Солнышко, время идти домой, мама, мальчику говорит. Он убегает из рассыпается смерть. Секрет не для всех, И брыснит из луком многоэтажи, коснувшийся летний свет. Все еще будет так.